Коллеги, еще раз всем добрый день. И с чего я хотела бы начать, это задать вам вопрос. Вообще, как вы считаете, нужно ли проходить обучение где бы то ни было, на каких-либо курсах, получать дополнительное образование, повышать квалификацию, или можно эти знания получать через опыт? Друзья, конечно, оба варианта работают. И опыт на рабочем месте, он, безусловно, дает много знаний, но не всегда имеется возможность у тех, кто приходит на рабочее место, получать этот опыт качественно, быстро, квалифицированно, с ответами на вопросы. Бывают ситуации, когда человек просто затыкает дырку, когда была свободная вакансия, его некому обучать, у него нет наставника, и иные разные причины, темп рабочий, да, в который он должен вливаться, они настолько высоки, что собственно, погружаться вот в эти глубокие процессы даже и не получается хотя и хотелось бы да и вообще идеально конечно это 20 процентов обучения 80 процентов именно опыт это идеальная картина даже есть знаете такая пирамида 70 20 10 70% — это личный опыт, 20% — это обучение на опыте других, 10% — это само обучение где бы то ни было, да, на тренингах, курсах и так далее. Давайте теперь поговорим, почему же, собственно, мы сегодня учим. Дмитрий уже сказал о том, что мы перешли в 2020 году в связи с пандемией на дистанционный онлайн такой формат, и у нас появилась Академия «Простоев нет». Вы сейчас видите заставку с нашей главной страницы внутренней системы обучения, которая получает доступ и все наши слушатели. Мы сделали свое обучение, построили таким образом, чтобы максимальное количество полезной информации, практики можно было получить именно участие онлайн, а не очно. В очном обучении на сегодняшний день фокус строится на том, что спикер много рассказывает, достаточно мало при этом на тренингах живых практики, ну просто потому что надо в считанные дни ужать достаточно большой объем материала. Есть даже практика такая, что первые три дня, если вы, выходя с тренинга, не начинаете применять эти знания, вы уже через три дня, более 50% просто забудете и никогда не будете использовать. Ну и переходя к теме того вообще, что у нас есть в плане обучения, я расскажу про наши курсы. Предварительно скажу о том, что у нас безусловно с прошлого года есть лицензия на образовательную деятельность, и мы не просто учим, мы действительно на законном основании выдаем сертификаты об обучении. Линейка наших курсов на сегодняшний день она такова, что есть основной базовый курс, базовой практики планирования ТАИР, управление надежностью и критичностью оборудования по методике РСМ. То, что было в очном формате ранее, теперь это более расширенный, углубленный курс, по которому уже прошли более полутора тысяч человек, и он собирает на сегодняшний день достаточно хороший отзыв. Есть курс по разработке инсей ТАИР, отдельный курс по управлению запасами для задач ТАИР и курс для управленцев, руководителей, тех, кто отвечает за стратегию, то тех, кто мыслит более глобально, стратегическое управление активами. У нас выходит еще один курс, это управление надежностью и рисками. Ну, по крайней мере, пока это такое черновое его название. Это будет отдельный курс исключительно практика И вот сейчас в разработке у нас еще курс по RCA-анализу. Это не значит, что мы остановимся на этом, мы пойдем, безусловно, дальше, но мы сейчас отталкиваемся в первую очередь от тех запросов, которые к нам приходят. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM».